Почему второй пенальти бил Бахар, если первый реализовал Шкафко? Ну, в принципе, я считаю, правильно. Потому что, знаете, два пенальти подряд не так просто психологически. Ну, а Бахар у нас, так, можно сказать, тоже штатный пенальти, из которого можно исполнять пенальти. Поэтому, я считаю, это правильное решение. Следующий вопрос футбол Леонид Станиславович, что происходит с такой усилий команды? Команда второй матч не может э, забить с игры, уже 180, минут, а вы заведали только с пенальти. А моментов видели сколько? моменты даже, ну там, Андрея Бацулу, кажется, уже некуда мячу деваться. Это исполнительское мастерство моментов, как бы, если взять первый тайм и второй, нужно реализовывать и скажем так те подходы в атаке которые нужно тоже реализовывать ну и, естественно мы работаем над этим качеством я считаю довольно-таки много но я думаю что двинем с этой точки неприятно следующий вопрос давайте я тоже спрошу, сейчас вот две победы подряд у вас, хотя до этого была такая неудачная серия что появилось сейчас то чего не было тогда надо ли понимать, что, вот, знаете, как говорят, команда играет так, как позволяет соперник. Ну, мы играем так, как позволяется, да? да? Ну, я бы не сказал, что мы играем так. Значит, мы вынуждаем соперника ошибаться. Играем, чтобы вынудить соперника ошибиться, да? Но, ну, сами, ну, скажем, с единственной атаки голевой пропустить любого за вот эти 93 минуты. Да? Да. Ну, это, конечно, обидно. Почему? Потому что имея такой, ну скажем, перевес по моментам и перевес так, в единоборствах такое преимущество. Нужно его реализовывать. Поэтому мне немножко обидно за это. Есть вот еще вопросы? А, После вопрос прошлого матча очень ясно назывались ООО о команде Романи ГВС Сегодня вы тоже дали ему игровое время. Как оцените его сегодняшний выход? Положительно. В принципе, он создал тот момент, который Андрей Бацилов должен был. Ну, скажем так, пропустил ему, когда он расстреливал вратаря, казалось оказалось, что мячу уже некуда попасть. Но он создал этот момент. И если раньше у Ромы такого не было, то сейчас он... Если вы заметили, он вышел вообще в другую позицию. Хотя он у нас такой универсальный солдат. То он вышел играть, вот, ну, как если раньше, молодежный футбол, то вот здесь он вышел уже взрослого футбола И под результаты, под, скажем, там, такие жесткие столкновения, когда, когда нужно держать столкновение. Поэтому я, ну, я и сейчас говорю, что я доволен, как он вышел на замену. И как он играл. <смех> а вы не хотели бы, чтобы вот эти ребята молодые, да, которые сейчас а, Вами отложены с Маливчиком, чтобы они сыграли сегодня? Нет. Почему? Мы сыграем, может, до 10 числа. Есть, скажем, практика такая. Я не хотел. Хотя считаю, что соперник сегодня очень удачно играл. скажем. Ну, скажем, если не считать там, что ну, во втором тайме удачно за счет, ну, скажем, опытных игроков. Не за счет малого. А за счет опытных игроков. Удачная Нам есть моменты, когда нам не удавалось накрыть соперника и нас разворачивать. Поэтому нет, не хотел. Обычно такая, но у меня, знаете, в практике это было 1900. 1976, по-моему, год. И такой два сборника Советского Союза, молодежной сборной. Ну, поцеловались там, обнимались перед игрой. Потом один второго ломает. Друг, ну, как друзья, да, И именно друг другу не уступают. И один, в принципе, талантливый белорусский футболист, не буду говорить в фанер. После этого закачу. Это Плеяда, Игорь Гуринович, Ралавни Саш, вот Яника Иношевского. Вот вот. И через полгода получает серьезную травму. Поэтому Но, здесь я, как бы для меня этот пример был таким, вот сейчас является, что не нужно, когда ты играешь, тебе нужен результат. Там начнут твои игроки доказывать тебе. их прекрасно и без этого знаю, как они могут играть. Спасибо. Последние две победы команды связаны с возвращением на последний рубеж Максима Платникова. Как вы оцените его игру по сегодняшнему матче? Как он вошел в карьеру после такой ну, серьезной травмы? Ну, Были сомнения даже накануне этой игры. Почему? Потому что там ну, было очень сильное воспаление ну, как бы на ноге. Да, и пришлось применять, как говорят, Средства, чтобы погасить за день до игры, еще не было ясно. Будет, сможет ли он играть, не сможет. Ну, смог, и в принципе, сыграл. Очень хорошо. В принципе, хотя таких моментов, опять же, там взятие ворот, но ну, тут уже как накроешь, не накроешь. Удар. Тяжело говорить, так. Спокойно, надежно. Никаких вопросов. Спасибо большое всем. Спасибо.